Мужские мужчины. После каждого боевика я раздаю сердечки своим брата-братьям. И чекаю комментарии. И вот что я хочу сказать. Вы этого хотели. Вы этого так ждали и надеялись. Некоторые из вас оставляли комментарии. Подо всеми кинолентами, чтобы я взял и явил мужским мужчинам мужской и мощнейший автомат, сконструированный Михаилом Тимофеевичем, автомат-Калашником. С данным аппаратом меня объединяют теплые воспоминания. Первое, это когда я был школьником, и нас готовили к соревнованиям по безопасности жизнедеятельности, а именно, к выполнению норматива по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Если что, у меня рекорд без пламя 17 секунд, а у тебя какой? Чирканье в комментариях. И второй период, когда я решил поиграть в колду до того, как это стало мейнстримом, и залетел в армию. Там-то я и понял, что это за инструмент, и как же он ехал. А тебе, мой дорогой друг, не нужно идти в армейку, чтобы узнать, какие лучшие модули ставить на калашников. Это уже сделал я, и, соответственно, в колдушке провел собственное независимое расследование и выяснил, с какими обвесами автомат начинает ярче показывать свой характер. Как ты уже понял, братик, данный экземпляр имеет по дефолту 30 патронов в магазине, среднюю подвижность с темпом стрельбы, хороший урон и дальность поражения. Но кроме всех этих заслуг имеется еще и неоднозначная отдача. Опираясь на эти условия, я предложу тебе три сборки для разных задач в игре. Итак, первая сборка. Назовем ее Fast Пацан». Она подойдет для любителей бегать, прыгать и делать подкаты. Ставьте в приоритет гейминг на ближней и средней дистанции. На самом деле и на дальняк можно играть, тут все индивидуально. В общем, что же мы имеем? Легкий пламя-гаситель, легкий ствол, сносим приклад, закрепляем тактический лазер и рельефную обмотку рукоятки. Очевидный плюс данной сборки, кроме потрясающей подвижности, отличный вход в режим перецеливания, который играет немаловажную роль в перестрелке. Из минусов идет просадка по управлению, но лично я как-то это не очень ощутил на себе, а заметил только вот что, что работа на дальних дистанциях потребует от вас неплохого скилла. Но я знаю, братик, что с этим у тебя все в порядке. А мы едем дальше. Вторая сборка. Называется «Стабильный мужчина» или же «Король зажимов». Здесь все просто. Приклад-скелет, лазер ударная передняя рукоятка, рельефная обмотка рукоятки и увеличенный магазин категории А. Здесь мы чуть-чуть приподняли подвижность и управление. Снарядили магазином на 40 патронов для потрясающих зажимах на любых дистанциях. Рекомендую брать именно на 40 патронов, потому что магазин с полтинником негативнее и ощутимее влияет на автомат. Да и 50 патриков, мягко говоря, не нужны калашникову, потому что, как как показывает практика, с магазином в 40 патронов, после среднестатистического замеса в обойме остается 5 или 6 патронов, но опять же, все зависит от ситуации и если вам этого не хватает, то вешайте полтинник. А если вдруг вам И-40 много, то рекомендую взять перк Ловкость рук, чтобы компенсировать потерю патронов в скорости перезарядки. Плюсы данной сборки. Естественно, увеличенный боезапас, работа на любых дистанциях и хорошая подвижность. Минусы не нашел, потому что это универсальная сборка, и вместо магазина можно поставить оптику или какой-нибудь перк. Сборка. Даже не знаю, как ее назвать. Пожалуй, немного подумаю. И пока, я думаю, предлагаю залететь на потрясающий канал потрясающего мужика Бламбера. Данный брутальный отец, расскажет про свежие новости, сравнит интересующие тебя пушки и составит топчик из топчика в КБ, постоянно выполняет челленджи и мне лица пукачела. Но это не главное прямо сейчас братишка пландер готовит большой конкурс приуроченный к одному к подписчиков на его канале на 5 мать его, кипи все условия вы найдете вот в этом ролике так что не будь картошкой Гоу на канал мужчины ссылка в описании третью сборку я назову ок чпок для начала тебе понадобится легкий ствол приклад скелет, тактический лазерный прицел, рельефная обмотка рукоятки и второй коллиматор. Почему именно второй, ты можешь узнать в видеоматериале по подсказочке сверху. Мы резанули управление и точность, но сделали хороший вход в режим прицеливания и там же повысили точность стрельбы благодаря коллиматору. Чем же хороша данная сборка? Я делал ее чисто под прицел, чтобы он не был обузой, а наоборот, стал сильным элементом в данном сетапе. Поэтому, кто шарит за прицелы, поймут мой месседж. На самом деле, я люблю играть и с коллиматорами, и с мушками. Все зависит от карты и режима. Но сейчас очень хорошо заапгрейдили прицелы, и стрелять по головам стало еще проще. В общем, мужики, обязательно проверьте данную теорему на себе. Что еще хочу сказать по поводу автомата Калашникова. В сборках, как ты уже успел заметить, я не шибко ставлю девайсы на контроль отдачи. Потому что я считаю, что жертвовать квикскоупом взамен на меткую волыну не слишком классно. Ты просто не успеешь прицелиться со своей бафнутой точностью и урезанной подвижностью. У оружия должна быть отдача. И, к нашему счастью, в колдушке ее можно контролировать без всяких нерфов. Во имя блага. А сейчас рубрика «Ответы для братишек». VP5 спрашивает... А что будет, если Пукачел посмотрит твой видос? Обычно, братик, если Пукачел натыкается на мою киноленту, он ставит дизлайк и идет плакать в угол, потому что он видит уже поистине большую огнянскую братву, с которой уже невозможно будет справиться. А сейчас новая рубрика. Спонсор. Здрасте. Хочу сказать спасибо Валентину, Сэму, Володе, моему заместителю в клане а также молодому и свежему ютуберу Клик -клайу. За оформленную спонсорку для спонсоров я сделал ролик о себе, в котором рассказал, кем хотел стать, чего не получилось, как и куда я буду двигаться дальше. И еще и ребятам оставил супер бонус в виде трех моих студийных треков, с которыми я раньше думал штурмовать чарты. Кроме приятных плюшек в виде значка и эмодзи, своих спонсоров добавляю в приватный канал в Дискорде, где заранее рассказываю о теме нового блокбастера, а также просто общаюсь и отвечаю на интересующие вопросы. И, конечно же, чтобы еще больше отблагодарить своих нынешних и будущих спонсоров, периодически буду выпускать киноленты, доступные только им, в которых буду рассказывать много чего о себе и своих мыслях. А также хочу поблагодарить Никиту Кулика, который поддержал меня на Donation Alerts. Всем спасибо за поддержку, мужики. Она как никогда важна для меня. А сейчас рандомные комментарии. А за ними врываются топовые комментарии. Дорогой брата-брат, -а -брат, хочу тебе вот что сказать. Я уезжаю в свадебное путешествие. Отдохну, наберу сил и буду дальше пилить новые видеофрагменты. Ты мне можешь помочь с этим. Под этой кинолентой напиши, какой ролик ты хочешь увидеть следующим. А для брата-братьев, которые хотят последить за моим отпуском и просто за моей жизнью, рекомендую подписаться на мой инстач по ссылке в описании, где я буду устраивать интерактив. А кто хочет просто пообщаться, милости прошу в дискорд. Так что, мужчина, не скучай. Время быстро пролетит, и специально для тебя я подготовил музыкальный подарок. Кстати... Если угадаешь, что за песня в оригинале, обязательно напиши это в комментариях. Ну что, погнали! Братан, брат, скажи, как ты там? Как рейтинга ты поднял, И пукачел, пусть твой не тревожит бой, боевиков ты познал мощь. О, -о, -о. брата, брат Огнянского смотри. И всем давать возник, что собрать и как врыть тащить Брата, брата, Днянского вас. В следствие отправлюсь В инстаграм буду фотки заливать Я вернусь и тогда о брата, брата, брат огнянского Негда всем давать бесстыд, что собрать и как врыть это щевить Брата, брата, дня сковост.